Сразу хочу сказать, я, если правильно поменя, понимаю, в этом видео получается так, то что мне пишет человек, который взял никнейм Аватар, ну, то есть попытался скопировать профиль моего знакомого. И он хотел, чтобы я стал его ботом, то есть он хотел, чтобы я скинул ему свои скины. И после этого, как я ему скину скины, то есть докажу то, что я типа его бот, я, получаю, получается, получу один нож, который э, он скинет тому человеку, который докажет, что я его бот. Если честно, я не совсем понимаю, в чем смысл э, того, то, что, я ему, то, что я его бот и то, что он умеет накручивать. Так, у меня здесь кто-то пишет. Вот, Боб, он у меня в друзьях и как говорит, типа, вот, Боб настоящий. Вот, я у него в друзьях, есть, есть Мракеш с друзьях, то есть мой друг. А вот есть еще один Боб, у которого друзья скрыты, и который был вообще другим человеком. А, типа у него профиль был вообще другой. Вот профиль его. То есть он скопировал о, профиль моего знакомого. И пишет он мне, получается, так а вот и тут ты играешь нет 8 осм... короче мне чел только что написал ник сигой знаешь такого я вот не понял вот если друзья пройти сигуя у меня есть такой Сигой у меня в друзьях нету типа знаешь такого нет я ну, может да может нет короче не помню я с ним сейчас говорю, давай стиме наберу, просто послушай. Начинает, кстати вообще кто-то, в смысле, а у Артур. А, так, вот Боб. Вот это, это и есть Артур, но. Здесь вот, как видите, профиль вообще отличается, нет ни друзей, никого. То есть вот, даже если зайдем. семь общих друзей. Вот, Павлик, Амин, Тимур. 2я и этот Фасаев. Это есть сейчас честно, я не помню, кто? Может быть и Но суть не в этом. Артур. Я просто не поменял. Алло, да, меня. Ты меня замутил, но я. В чем был дело? Я ему позвонил. Получается, я ему позвонил. Сейчас. Так вот, я ему позвонил. И получается, он взял трубку, но ничего не говорил. Алло, меня, типа, да, меня, я сказал, меня слышал, он написал, да, а меня, ты, может, раз, замутил меня, я, я посмотрел, у меня было там 121% громкости его слышно может это из-за того что я с ним говорю и вот он мне скидывает какую-то переписку сегоймы на говорил подкручиваю, скину умеешь да говорил на чем подкручиваешь секрет и сколько за день ты так можно накручивать? сколько чего тысяч рублей примерно 10к окей накрути сейчас себе скину хотя бы на 5-10 тысяч рублей зачем проверить ты действительно крутишь там ножи еще скинув на раскрутку и сколько ножи по стоимости по 15-20к примерно ну ок и вот он. Прочитай. Он меня попутал с кем-то. Думает, что я умею накручивать скины. А из скины сейчас два ножа. Если я накручу себе скины, я тебе один нож отдам. Если, э, если поможешь. Да. Я ему сказал, что у меня есть бот, который накручивает скины. Ты, типа, мой бот, чтобы я стал. Он скинет тебе два ножа, потом мне один отдаст. Вот. Я ему... Ну, я ему... Ньютон. То есть я закончил голосовой диалог, потом... Получается, я не стала Ничего ему писать, вот он ну, напишет Надо просто сказать что ты мой Будет умешно круче, ну и ну и как хочешь То есть, сразу перестал Я не знаю, это скорее всего Какой-то обман, может еще что-то Но Вот, он уже синик Поменял, продам цемент Не в друзьях, он мне еще из друзей удалил Мне главное, ну-ка да, у меня из России удалил. Как ему, блядь, закинуть теперь? Ну, короче, получается... Меня пытались только что развести. <связать> На скины. Наверное, из-за того, что я себе недавно скины но прикупил. Типа, скины я в дофига задонатил. Может, из-за этого. Скины, не знаю, если кому интересно, то... Вот. Возможно, я... У него краски эти скины покупал. Не знаю. Но вот меня пытались на что походу обмануть. Вот смотрите, я сейчас хотел, думал, закинуть на него жалобу. И я это сейчас сделал. Вот он уже поменялся в никнейм, продам цемент, вон. Другими на продам цемент. Вот профиль вот точно такой же получается, как сейчас был. У него ни друзей, ничего нету, типа, группа у него, только иллюстрации и инвентарь. Иллюстрации если там будет 4. Смотрите, эта иллюстрация, я как понимаю, 4 девушки, это вот так, да, кто ее добавлял, ее... Не помню точно, как зовут, но вот, Элизабет, здесь пишется. Вот она мне в друзья добавлялась, потом поменяла, вот. Потом поменяла себе, получается, никнейм. Я не знаю, кто это, мужик или женщина, но пытались, короче, наебать меня. В первый раз я сейчас вижу такой способ. Бля, можешь ссылку сейчас, может, выпустить видео и ссылку туда вставить. Давай сейчас попробуй сделать.